Здерове, ну... Как ты? В первую очередь хотел бы поздравить тебя с наступающими майскими праздниками и пожелать тебе хороших выходных. А выходные эти начались еще вчера, и в связи с этим, в связи с майскими праздниками, разработчики в принципе как и каждый год, так и в этот решили для нас с тобой выкатить небольшое праздничное обновление. Сегодня я покажу тебе, что нас ждет в данной обнове, какие будут новые тематические квесты и конечно же какие награды мы получим за все это дело. Ну, а перед началом данного Видео, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Удачи! Буквально еще вчера днем появилась информация о том, что на тестовый сервер уже залили праздничное майское обновление, о том, что там появились тематические квесты и, соответственно, награды за них. Но к сожалению, нам, обычным ютуберам, не Дают до сих пор доступ к этому тестовому серверу по-прежнему не удается зайти на тест и проверить все это дело на практике но у меня все равно есть что тебе показать и рассказать несколько сливов касаемо грядущего обновления а конкретно сюжет все задания и соответственно все награды за эти задания которые мы получим В преддверии праздника 9 мая генерал армии пономарев решает провести мини-парад для ветерана великой отечественной войны ивана петровича который прошел войну Механиком-водителем танков 345-м танковом батальоне 91-й отдельной танковой бригады. Но, увы, генерал очень занят и не успевает все подготовить вовремя, поэтому поручает отдельное задание игроку. Генерал Пономарев выдает задание игроку, а также дает документ, что он должен подготовить для проведения мини-парада для Ивана Петровича. Генерал считает, что это будет лучший подарок для ветерана ВОВ. В этот раз нас с тобой ожидает целых 9 таких квестовых заданий. соответственно, Соответственно, 9 наград за каждое, о которых немного позже. Первое задание – это доставка парадной формы на базу армии. Скорее всего, нам с тобой дадут какой-нибудь военный автомобиль, на котором мы будем отправляться на определенную метку, из одной точки в другую. Здесь все по классике, я думаю, ничего нового. Второе задание – подготовка речи для мини-парада. Наверняка это будет опять какая-то определенная мини-игра, текстовая игра, в которой нам с тобой придется немного напрячь свои извилины. Третье задание – перевозка музыкальных инструментов. В очередной раз нам с тобой придется покататься по Барвихе. В четвертом задании нам с тобой будет необходимо поговорить с артистом насчет участия в мини-параде. Опять же, наверняка это какой-то будет именно текстовый квест. Возможно, здесь будет присутствовать какая-то головоломка. Пятое задание – привести папку с нотами для военного оркестра. Я думаю, оно не вызовет особого труда. Шестое задание – подготовка танка к мини-параду. Наверняка нам с тобой дадут, во-первых, покататься в очередной раз на танке, что бывает довольно редко. Обычно барвиха РП – дает всем игрокам покататься на танке в принципе раз в год именно в майские праздники данное задание я думаю будет очень напоминать у давнее задание где мы мыли лимузин седьмое задание доставка танка в деревню михайлов как дому ветерана здесь думаю все просто мы с тобой будем гонять на танке по городу отправляться опять же из точки а в точку б Восьмое задание проехать по маршруту вокруг деревни с ветераном не знаю возможно вместе с ветераном мы будем гонять именно на этом танке а может будет какой-нибудь а Автомобиль. Ну и последнее, девятое задание – сдать рапорт генералу о выполнении поручения. Здесь, я думаю, будет именно самое простое задание – вернуться обратно к нашему NPC и сдать всю линейку квестов, за которую мы получим главный приз. Ну а вот они и все, в принципе, призы и награды, которые мы будем получать за прохождение каждого из этих квестов. За первое задание по классике жанра мы с тобой будем получать 25 тысяч вид и плюс одну рулетку 100 Рулетки, в принципе, всегда, я говорю, довольно приятная вещь, особенно, Особенно, когда это дело все на халяву самое главное что все это достанется довольно просто и бесплатно за второе задание мы с тобой получим рулетку ussr cars я всегда говорю что это самые лучшие рулетки на проекте потому что они самые дешевые и при этом с них всегда уходишь в окку. особенно повезет тем людям которым сразу же с одной этой рулетки упадет бэх и они сольют ее более чем за два с половиной миллиона рублей в год за третье задание мы получим с тобой 40 тысяч вертов плюс 3 xp для прокачки уровня за четвертое задание 25 тысяч вертов и нам дадут один ключик от кейса джаз дует кейсы эти падают бесплатно просто за отыгровку по времени на сервере и с этих кейсов 95 процентов случаев выпадают мотоблоки но я думаю единицам вполне возможно повезет буквально несколько человек возможно даже один человек на сервере сможет выбить себе на халяву майбах vision и неплохо тем самым так подняться на сервере буквально за один день за пятое шестое седьмое задание мы мы будем получать только верты, еще насыпят немного XP для прокачки уровня. Вот эти все награды больше всего будут именно полезны новичкам проекта. А вот на восьмом задании мы с тобой сможем получить рулетку General плюс 2 XP. Рулетка General довольно недешевая рулетка и с нее реально выпадает с небольшим шансом что-то годное в плане дорогих автомобилей, насколько я помню. Думаю, немногим здесь реально может крупно повести. Опять же, не стоит, наверное, расстраиваться, если ты не выбьешь чего-то крутого. И очень дорогого, потому что, во-первых, не забывай, тебе все это дело достанется на халяву, а во-вторых, сам подумай, что будет, если абсолютно каждому игроку начнет выпадать какая-нибудь богатея-дива с каждой это такой рулетки или кейса. Я думаю, это не очень понравится тебе и всем остальным. Ну, и последняя главная награда, которую мы будем получать за прохождение уже последнего девятого задания в этой линейке квестов, это какой-то новый, я очень надеюсь, что новый тематический аксессуар, какой опять же неизвестно. Все это дело мы сможем с тобой посмотреть на тестовом сервере только когда пройдем всю линейку квестов и заберем соответственно все награды я надеюсь что это будет не rpg надеюсь что это будет не берет не мосинка и все в этом духе я надеюсь увидеть реально что-то новое годное на этот праздник и опять же непонятно будет ли возможность продавать этот аксессуар тем кому он не нужен на торговом центре другим игрокам будет ли вообще иметь данный аксессуар какую-то ценность на сервера потому да, что эксклюзивы лично как по мне но реально уже полный инвентарь особенно у тех игроков которые давно на проекте новичкам это всегда хорошо любые квесты любые battle pass это всегда все здорово но когда ты играешь на проекте уже более двух лет когда у тебя просто напрочь забит инвентарь всем этим эксклюзивом и а ты не знаешь куда его девать прохождение всех этих новых квестов и battle pass лично для такого человека становится неактуальным. поэтому надеюсь что разрабы учтут данный вопрос данную проблему именно ветеранов проекта Добавят ли что-то еще, помимо тематических квестов, честно говоря, не знаю, пока информации никакой не было. Опять же, все это дело мы сможем посмотреть с тобой только на тестовом сервере. Как только получу доступ, соответственно, сразу залечу, сниму для тебя все это дело и покажу полное прохождение этих квестов и все награды, как выглядит последний аксессуар. Помимо всего этого, я думаю, пора заканчивать уже со сбором куличей. Нужно скорее избавляться от них, либо продавать кому-нибудь, сливать все эти куличи, либо же обменивать на сундук. Как можно скорее открывать эти сундуки, потому что я более чем уверен, что как только выйдет данное обновление, в нем пропадут уже все квесты в честь дня рождения Барвихи РП, сбор куличей и скорее всего также пропадет хранитель. Не знаю, можно ли будет открывать сундуки, если оставить именно сундуки, а не куличи в своем инвентаре. Но вот куличи девать уже будет точно некуда. И как минимум, чтобы от них избавиться, тебе придется ждать еще целый год. А возможно, в следующем году вообще не будет такого ивента. Знает. Все свои мысли по этому поводу пиши в комментариях, я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Хороших тебе выходных. Пока.